Нету никаких бумаг, доказывающих, что я они подписаны. Вы можете представить документы об оплате любому лицу, любому лицу за услугу электроснабжения? Не при вас? При вас нельзя? Вам не надоело мозг ходить? Без оборота на меня. Бурлутский, тот, который выносит незаконные решения. Давайте я ваш паспорт посмотрю. Как мне? Уволился? Как уволился. Почему? Что случилось-то? По собственному или так? Документы. Живое слово. Благодарствую, что пришли. На беседу пришел 420-й Отдайте. Я говорю, не отдам. Отдайте, не отдам. Ну так вот, это дергай его туда-сюда. У нас беседа или заседание? Какие права? Разве на беседе разъясняется право? Это неправда. Вынесен отказной материал к засутствием состава. Отрицательные факты не доказываются согласно римскому праву. Этот иск подан повторно. Никитина его отклонила по непонятным причинам. Я бы хотел с другой стороны зайти. Я думаю, вы и так все понимаете. Оплата кому? Надлежащему лицу? Какая-то? Какая-то оплата? Кому? Мне? <с, <с, <с, кому я, я думаю, суд должен удостовериться, кто <с. это вообще. Не надо выдавать свое мнение за мое. Так вот я и хочу пояснить, вы мне не даете. Три минуты? Да. Сам уложился? Вы засекали? А где таймер? Покажите мне. Мне надо смотреть на таймер, чтобы это ложиться во время. Он же телефон видел. Видите? Нет. Насквозь, что ли? Насквозь. Со стороны ДСВЖР не предоставлено ни решения, ни протокол. Я такого решения не видел. Я такого протокола не видел. Получается, управляющая компании удерживает доказательства. То есть между нами нет договорных отношений. Любой с улицы придет и скажет, плати мне. На каком основании они действуют? Кто их уполномочит? А как его можно оспорить, если его нету? Я его не видел еще. Вы разъяснение подготовили, которое я вам направил? Я на ответ не услышал. Да нет. Ясно. Игнор. Так что, это у тебя метеор, что ли? Рации там, что ли? Чего вы так волнуетесь? А Бурлутский? о Такой он злой был вообще. Сидит такой в маске неизвестно кто Пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое ваше дело? А? Нормально. Нормально? Все, хочу на беседу пройти. Мимо рамки без маски. Маски. Только маски? Паспорт там. И через рамку. И только через рамку? Да. А в прошлый раз же проходил мимо рамки? Можно сейчас прийти? Нет, нет. Почему? А когда прошло, не помню. В прошлый раз? Не знаю, не при мне, наверное. Не при вас? При вас нельзя? Уволили, наверное. От да? Потому Паспорт и что... Потому что... Потому что... Потому что... Да. что... Потому что... Потому что... надоело что... Без оборота на меня. Куда пойдете? 420-й. Бурлотский? Тот, который выносит незаконные решения. Все эти листочки. Чего? Все листочки пролистайте. Зачем? Мне надо убить. В чем? Пролистайте пожалуйста. А? Пролистайте, пожалуйста. А в чем вы не даете мне паспорт посмотреть, что с ним. А я не обязан вам его давать. Пролистайте. Зачем? Вопрос логический. Зачем? На каком основании? Посмотреть. Я должен убедиться в достоверности данного документа. Вы мне его не даете. А что? Вот, вот я его показываю. Чё, чё? Я его хочу посмотреть. Вот, смотрите. Да. Благодарствую. Всех. Я понимаю, что вам интересно. но <laughs> на каком основании? Я должен... Давайте я ваш паспорт посмотрю. Я могу да пролистайте? Не, паспорт пролистайте. Я вам паспорт не А, ну вот. Шинкау амар Рамазанович. А Амар это чье, чье имя? какой национальности не подскажешь? Твое это имя. Не, вот Амар Урозанбетович еще у вас есть судебный пристав. Там Уммар. А, там Умар? Его нет Как нет? Он уволился. Уволился? Как уволился? Почему? Да я не могу знать. А как это так? Что случилось-то? Лучше, видимо, зашел. а Аля, а что а случилось-то? По собственному или как? Ну, да, да, я не знаю, я не докладывал. Когда или не знаю? Да, по собственному, конечно. Все ж по собственному, Валя. Сумки надо показать. Коль еще есть, ребята, я забываю. Паспорт покажи, сумку покажи. А, так вот. Смотрите, правило А, что сумка? даже в канцелярию. Это откройте? Это ваше, да? Да, да, да, сейчас. Человеку надо же освободить нас. у вас конвейер для избранных. Документы и живое слово. Слушатели могут пройти? Почему? Помощник позвонит? Не, не я, персона, ну как Антон Николаевич? А, ну, персона. -а. Конечно персона. Благодарствую. До свидания. На выходе. Все наберешь карту? Да, добро, я думаю, час где-то примерно. Час? Да. Благодарствую, что пришли. Сейчас дождитесь, то выйду. Здравствуйте. На беседу пришел четыреста двадцатый Барлуцкий, Фамилия Персоны Болгат. А где? В каком кабинете? четыреста двадцатый найти не могу. Добро. Здравствуйте. 40, 5, 40, 40. Григорий Александрович, приглашает? Короче, он в самом начале говорит, по это паспорт. Ну я ему в руках покажу, показываю, он говорит отдайте, я говорю не отдам, отдайте, не отдам. Ну так вот это дергай его вот, туда-сюда, этот паспорт. Он говорит отдайте, я говорю не отдам. Ну тогда покиньте кабинет. Я говорю а с чего я должен отдавать? Мне мне надо посмотреть. Я говорю так смотрите, мне надо в руках посмотреть. Ну в руку положу в руках. Я говорю тогда покиньте. Я говорю под предложением под ваш ответственность. Все, отдал бы. Без воротного. Все. в руках нужно. Отлично. Можете отпустить ну, смотрите. Можете... Почему? Либо вы мне выдаете документы, которые удостоверяют. Я не обязан вам я... его выдавать. Можете освободить кабинет. Под принуждением под вашу ответственность. У нас беседа или заседание? Нет, вам надо разъяснять. У нас беседа или заседание? У нас сегодня подготовка дела к судебному разбирательству. Если вам надо, я вам могу разъяснить, прошу слова какие права разве на беседе разъясняется ну, права не нужно когда если есть какие-либо у вас есть какие-то ходатайства разве на беседе за это ходатайство заявляется иначе бы я вас не спрашивал об этом есть у вас ходатайства какие-то на данной стадии нет возможно будут позже сторона ответить у вас кино скажу да прошу сообщить материалам дела воображения на рисковое заявление документы. документ высоко воображения с приложением вручаю часу Дополнительно направлено было вчера по адресу электронной почты, которая на кадре. А вы на адрес электронной почты из приложения? Давай все посоветовать. Направил вам возражение приложения, включаю вам сейчас. А почему такая разница? Потому что вес приложения очень большой. Нет отсутствует техническая возможность отправить по электронную почту. Да ладно. Что, возвращаете? Собственником квартиры на 16 декабря 2016 года на основании Норм гражданского жилищного законодательства собственник обязан нести на содержание, принадлежащего ему имущества, а также общему имуществу многоквартирного Нарушение э, Норм гражданского законодательства обязательства по владе оказания услуг. Дражданина Булгаковым не выполняется не своевременно и в полном деле. На имя Булгакова Антона Николаевича открыт лицевой счет, которым ведется учет поступающих денежных средств, так и начисление заказов личных коммунальной услуг. Короче, компания DSVJ неоднократно уведомляла о наличии задолженности Булгакова Антона Николаевича и необходимости ее оплаты. Подача электроэнергии в жилое помещение может быть приостановлена. Я прочитал. Что на сегодня электроэнергии? 15 февраля 2021 года электроэнергия была восстановлена. Подача электроэнергии была восстановлена в связи с полной оплатой за должность. А документы о полной оплате за Копия акта ага. прилагается выборка по лицовому счету, справка бухгалтерская, И копия акта по электроэнергии прилагается в настоящем режиме. А акт а, отключения? Все, все тоже самое. Да, да, все составилось и от 2 февраля, в первичном отключении, от 3 февраля. А УАРД он... отключался? Да, после самовольного подключения отключили его повторно. То есть, те, что направили материал для подключения к Да, на, на сегодняшний день материал рассматривается. Это неправда. Он вынесен отказной материал. Вы когда ознакомитесь с возражением, все Заслушаем состава правонарушения. Я могу продолжить? У меня вопрос Булгакову. А если подача электроэнергии в эту то Зачем в пункте дети вашего рускового заявления требования о восстановление подачи электрической энергии? Mm, да, у меня нету никаких бумаг, доказывающих, что я они не подключили. Нету никаких бумаг, доказывающих, что они подключили. А что вы, именно они подключили? А бумаги, доказывающие обратно, у вас есть? Что именно они отключили? Нет. Что вам не подключено на сегодняшний день электроэнергия? Нету. Отрицательные факты не доказываются согласно римскому праву. Ну, в римском-то праве это может быть и нет, но ну. если вы говорите о том, что у вас отсутствует электроэнергия. Отсутствовала! Со 2 по 15 февраля. Вы просите суд обязать УК ДСВР восстановить подачу электрической энергии. На тот момент, когда я составлял иск, электричества не было. Этот иск подан повторно. Никитина его отклонила по непонятным причинам. 2 марта вы подаете исковое заявление, и в нем у вас то же самое требование. Вы не настаиваете на данном требовании? Нет, не настаиваю. Тогда уточнение напишите о том, что мы не настаиваем. Уточню к судебному заседанию. У нас же беседа. А то, что они говорят, э, до 15 февраля э, была непогашена задолженность э, по оплате электроэнергии, данное обстоятельство с вами осталивается? Я бы хотел с другой стороны зайти. Я вот сейчас зачитаю бумагу. Вы все сами поймете. Я думаю, вы и так все понимаете. Но я вам хочу я напомнить. Я еще ничего не понимаю. Я, я не понимаете? понимаю, что из того, что написали вы, то что написали они возражение, что отсутствовала оплата что я... услуги или Оплата кому? Надлежащему лицу? Ну, какая-то оплата, по что... какая электроэнергии. Какая-то оплата? Кому? Я Давайте им это, это вам лучше надо знать, я вам зачитаю. Мне? Я думаю, суд должен удостовериться, кто это? это вообще. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения в квартире по адресу Комсомольский, как там. Их... Любому лицу? Но ну, я вот. Не, вы, вы же говорите, что вы. Э, Ничего не должны, и вам не обоснованно была отключена электроэнергия, вам что, какие-то э, люди совершенно, которые не имеют отношения к этому дому, пришли отключение? Игорь Викторович, не надо выдавать свое мнение за мое. Давайте я сам поясню. Что я, я имею в виду? Поясните. Ввиду. Так вот я и хочу пояснить, вы мне не даете. Только зачитывать свое исковое заявление не надо. Я а почитаю. я не исковое, я пояснение хочу зачитать. Своими словами давайте конспективно. Да, своими. Своими словами. своими словами написано, своими словами зачитаю. Давайте три минуты. Вот, три читаем. минуты? Да. А почему его не, не, это, Григория, это, Александровича не оградили во времени? Это что за дискриминация? Он сам уложился в три минуты. Сам уложился? Вы засекали? Послушайте, если вы будете со мной перерекаться... Я он не, он, не, он не, не перерекаюсь, себе. я выясняю для себя в это обстоятельства. Вы будете пояснение свои... А где таймер? Покажите мне, мне надо смотреть на таймер, чтобы это ложиться во время. У вас есть телефон, в него посмотрите. Он на телефон видео снимает. Он на телефон видео снимает. С, а с, с чего вы взял? взяли? Я вижу. Видите? Я вижу. Насквозь, что ли? Насквозь. Чусь Ну так что, я зачитываю? Или вы отказываетесь слушать? Я вас слушаю внимательно. Вот я и зачитываю. Смотрите, статья, часть 2, статьи 319 ГК РФ, э, гласит о том, что необходимо предоставить доказательства. Со стороны ДСВЖР не предоставлено ни решение, ни протокол общего это, собственников. Согласно законодательству только решение собственников имеет право бы, э, определить, кому нужно платить, кто будет обслуживать и, и кому нужно платить. Я такого решения не видел, я такого протокола не видел. Протокол, который не предоставили Амельченко в мировой суд, он абсолютно не соответствует законодательству. Истребуйте у них протокол, истребуйте у них решения. Давайте его исследуем на заседании или хотя бы на беседе. Мы его исследуем, он есть внутри дела. Есть? Уже есть? Я Вы его там не видел. Вознакомьтесь Возражение. вам только что его вручили. Возражение? Мне надо время, я его домой я заберу, вас я ознакомлюсь. А? Это все ваши нет, объяснения? Нет, я дальше продолжу. В протоколе отсутствуют собственники, невозможно такой протокол обжаловать, потому что там отсутствуют собственники. Основание для оплаты – это решение общего собрания собственников, а оно отсутствует, ДСВЖР его не предоставил. Получается, управляющая компания удерживает доказательства. А сделка должна быть заключена, согласно 183 ГК РФ, уполномоченным лицом. Я считаю, что Дезу жир не доказала, что она является уполномоченным лицом. По крайней мере, я не видел таких доказательств. Дальше, ГК РФ, часть 1 статьи 162 обязывает заключить договор. Не соблю... Так, так, так, в письменной форме такой договор отсутствует. То есть между нами нет договорных отношений. А между персоной Булгаков сейчас... Антон Николаевич и ДСВЖР нету договорных отношений. А какое это сейчас имеет значение? Как какое? Да это с любой, ули... любой с улицы придет и скажет, плати мне. Вот, вот. они ничем не подтвердили свои полномочия. А да у вас нет здесь связанных с оплатой. Вы просите признать незаконными действия как ДСВЖР по прекращению вам подачи Так вот я и хочу, чтобы они доказали, что законно отключили. Они представили свои документы. А вы-то почему считаете, что их действия незаконными? А потому что в решении собрания нету собственников. Реш... Я самое решение собственников не видел. И в протоколе отсутствуют собственники. На каком основании они действуют? Кто не... их уполномочил? Вы здесь ничего не пишете по поводу того, что вы оспариваете решение общего собрания. А как его можно оспорить, если его нету? Я его не видел еще. Нет, ну то, что вы его не видели, это не значит, что его нет. А так давайте истребуем. Я напишу ходатайство, волеизъявление с а ходатайством к следующему заседанию. Вы можете Имеется? Но ну, я подготовил волеизъявление на ознакомление вы... с материалами дела. Примите, пожалуйста. Можете положить? Кладу Ладова на стол. Потому что Спасибо. вот с этим возражением я, я его впервые вижу. И мне нужно ознакомиться. С, тут много листов. Сколько? что 15, 20. Вот мне это все нужно прочитать, ознакомиться. И, соответственно, в этом выразивлении на ознакомление с материалом дела присутствует четвертый пункт – это отложить судебное заседание как минимум на три недели. Не нужно ознакомиться со всеми материалом дела. Повторно. что первый раз я ознакомился, там ничего этого не было. По поводу вашего... Вы разъяснение подготовили, которое я вам направил 10 дней назад? По поводу вашего определения. Полминуты у вас осталось. Я на ответ не услышу. Да, Нет. Время идет? Ясно. <смех> Игнор. Так. так, в простой письменной форме должны заключаться сделки между лицами и гражданами. По поводу... Я не ознакомился с материалами, я не увидел доказательства допустимости, достоверности и вообще связи между документами всеми. Поэтому мне нужно ознакомиться с материалом дела и удостовериться, что они действительно обладают полномочиями. Все. Итак, позиции выяснили. Теперь вы знаете доводы возражения, знаете, против чего вам надо возражать. Соответственно, вы знаете, на чего вам надо настаивать. Если вы говорите о том, что бросите признать незаконным действием, разъясняя, какие обстоятельства имеют юридическое значение для дела, это то, что вы являетесь собственником квартиры или каким-то испытанием владельцем квартиры по адресу аспект Комсомольский до 21 квартиры 16, подтвердить факт совершения незаконных действий, противоправность этих действий. На вас, соответственно, лежит обязанность возникновения между вами договорных отношений с Булгаковым или там, с иным владельцем квартиры по адресу Комсомольский 21-16. Нету иного владельца. Отсоответственно, отключения. почему это произошло, Основание для этого отключения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг и подтвердить то, что противоправности действий ваших, точнее говоря, противоправности к совершению ваших действий не было. Вот. Все вот такое вот распределение времени доказывает. А что вы будете предоставлять, это уже целиком на вас лежит, как на сторонах, это обязанность. Вы единственным собственником квартиры-то Да. Ну, соответственно, третьих лиц у нас не усматривается для привлечения к участию в деле. Все, заседание не задерживаю. Студельное заседание у нас состоится. 21 апреля в 14.30 минут. Во сколько? И подойдите к секретарю, получите поместку. Во сколько, вы сказали? Чего-то мало. Можно перенести на более поздний срок? Я хочу, чтобы было перенесено на более поздний срок. Вопросы отложения они решаются в судебном заседании. А mm -hmm. мы еще пока в него не вышли. На ну, определение-то уже есть назначение заседания? Ну вот сейчас, по итогам, в сегодняшней встрече оно и будет вынесено. А -а -а. Можете есть документы, заставившись старающие... ну, паспорт забирать? Да. Подойдите к секретарю, получите долис. Я бы хотел сейчас ознакомиться с материалом дела. А ради Богу. Я это его вот визу поставлю его. Что? На ознакомление. Да. Я быстро ознакомлюсь. Все, можно проходить? Да. До свидания. Прием. А приемная это вот напротив, да? да? Что, вы больше незаконных решений не выносили в отношении других людей? А без ручного принудительного решения? У меня график есть работа, и создаются другие дела. Кроме вас у меня еще есть дела на сегодня. Ясно. Попрошу остановить кабинет. Постараюсь. Так, это мой да, экземпляр? Что-то не будет, все нравится, все, вообще ничего. Так это эксорокопия. Уважаемый Булгаков, э, если вы будете 21 числа таким же образом демонстративно себя вести, то, ну, тогда мне э, ну, нужно будет прибегнуть к помощи пристава, раз вы добровольно не покидаете кабинет. Я же вам говорю, я стараюсь. Вы что, я думаете, метеор что ли, рации там что ли? Я собираюсь, все, оделся, пошел. чего вы так волнуетесь? Какой-то минут. 427? 427. Да? 427 да. Благодарствую. Ну, это беседа закончилась. Сейчас это с материалами дела ознакомлюсь. Барловский вроде же Сейчас ознакомлюсь, это быстро, минут 10-15. Добро. Здравствуйте. Игорь Владимирович только что это наложил резолюцию на воле заявления о такой материалом дела. Оно у него находится? А? а секретарь пошла забирать дело. А, все. Добро. Просто времени мало. Если получите, пока. Потом... На дату судебного заседания, на 21 апреля, на нужно... апреля. Хотели с возражением, да, снатолицу? А, возражение мне копию предоставили. Мне предоставили? Предоставили. И я все равно вот это все это, ну, на, на видео сниму. Не будет, разнотолицу? А, ну, хорошо. Ты что, где мне писать? Это вот здесь? Здесь а вот, да. А это мне, да? Да, это мне. Здесь вот, да, ты сегодняшний. Что, у вас стулья не появились на Это, по-моему, поседали, да? Да. Ну, табуретка хотя бы. Проверяйте, все на месте. Скажите, что а? Ваши снижения, пишите, что а, а я вот здесь вот а, сигар. И зачинем эти ладо, все по совести. Дали. Ну сейчас вот пишу этот короче на последней странице красной ручкой выхожу. Да. Все. Дело в порядке. Передаю их полностью. В вот такой об уголовной ответственности. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура! Вызывай стоп. Приголек, прокуратура! Игорек, прокуратура. Здравствуйте. Здравствуйте, вы сегодня в матке? В ну, прошлый раз да, выходили в матке. Ага. До свидания. О -о -о. Матюшенко так нервничал. У него так руки дрожали. У него пот, короче, капли три, наверное, и начитал. Ну. Хотя он перед этим долго в коридоре находился. По идее, не должен был вспотеть. Короче, он там свой везде. Там он и там пошел пообщался, и тут пообщался, короче, везде. Так да, и они пачками сидят, загоняют. А Бурловский, о, -о, -о, -о да Такой он злой был вообще. Он такой недовольный был, что я ему правильные вещи начал разговаривать. Это говорить. Хорошо, хоть дали это, ознакомиться с материалами дела. Прям сразу резолюцию наложил. Мне говорю, я хочу. Все. Наведёнки документов, мне предоставил? Нет, они мне наконец-таки эти, все эти копии предоставили, этих приложения, возражения предоставили еще там какие-то они много-много бумаг, что они что-то якобы направляли, направляли. Бурлуцкий заявил, что решение собственников находится в материал дела, но я вот сейчас снимал быстро на видео, я его там не увидел. А протокол есть, да, но протокол тот самый, который этот Виктор Богданов в пух и прах это расклепал. Лукьянов в маске сегодня, он решил туда пойти, не сюда. Уставил ты их всех понервничать хорошечко. Ну, Бурлуский вообще там, он он, он, он, он, он, короче, это, типа, все, беседа завершена, короче, покиньте помещение. Я говорю, сейчас я собираюсь, короче, ну, я так думаю, ну, раз он нервничает, это, ну, я и, собира, я и начал собираться, ну, собираюсь, еще собираюсь, потом еще собираюсь, он, он за говорит, так быстро, а иначе я говорит, если вы так будете в заседании себя вести, я типа прибегну, приставу. Я еще хотел спросить, это угроза что ли? А потом подумал, ну приставы это надо не, не, не угроза. Ему. Ты на какой судебный этот, на какую статью упираешься? Как а, это сам да, в самом да, начале. На ну я, давай я это, я решил это, пускай течет, как течет это действует. А, короче, в самом начале говорит, это, паспорт.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 Сам главное, никаких бумаг не показал сейчас. Сидит такой в маске, неизвестно кто. Тоже опять не показал. Ну, я не стал его Мне это. Надо было спросить у него, болеете, что ли? Нет, нет, нет. У меня есть свой, свой интерес в том, чтобы именно Бурлусский был. Все. Ну, пан, что погнали, погиб. Он отпиял, да, я понял а, Не буду разглашать, потом.